Ребята, всем привет! Сегодня у нас 20 сентября и завтра обещают заморозки. Ну Как заморозки, температура будет в городе где-то градуса 3. Если в городе будет 3, значит здесь будет минус 1 либо минус 2. Я расскажу вам, как я спасаю свои перцы в открытом грунте, чем я их укрываю и как они у меня сохраняются при температуре минус 5 градусов. А сейчас давайте вам расскажу и покажу. Вот так, ребята, я выращиваю свои перцы. Вот так они у меня стоят под дугами. Это пластиковая арматура, семерка. И сетка, 45% затенения. Вот здесь для меня посажено 40, 40 кустов хабанера от Альберта. Вот это один сорт, вот под такой сеткой. Вот целое лето она у меня стоит накрытая. Сейчас вам покажу. Чуть-чуть сверху. Вот, вот так вот. Здесь капельная лента у меня проложена. Все это дело прокапывается. Так как у нас участок находится на склоне, внизу находятся стовки метров сорок и начинаются водоемы. Если маля... малейший перепад температуры, нижняя часть вся полностью обмерзает. За счет того, что идет испарение влаги со стовков и, короче, все замерзает. Так, вот завтра будет но ну, не завтра рубля этой ночью температура опустится где-то может может до нуля может быть минусовая и короче я вам сейчас буду показывать как и чем я это дело все укрываю вот ребята ароволокно которыми я укрываю свои перцы это ароволокно 30 есть 17 22 24 и до 80 плотностью вот это агроволокно выдерживает температуру до минус 5 градусов. Сейчас мы накроем ее. И вот под этим агроволокном э, перцы мои будут стоять до ноября месяца. Может даже ноября. В прошлом году я снял уже где-то в середине ноября, когда уже стали э, сплошные морозы и днем, и ночью. Так что пришлось снимать и собирать весь урожай, все, что осталось. Сейчас я, э, накрою и расскажу вам Конкретно, как что, как нужно накрывать. Это, ребят накрыл уже агроволокном дуги. Это агроволокно у меня уже третий год. Ну, как бы еще еще пока держится. Я накрыл его прямо поверх затнеющей сетки. Здесь есть некоторые нюансы. Когда будете накрывать агроволокном, ни в коем случае, чтобы ваши растения не касались агроволокна. Можно там сказать 4-5 сантиметров от самого волокна. Потому что когда будут заморозки, все, что прислоняется к агроволокну, все замерзнет. Листочки, все-все-все промерзает. Надо желательно, чтобы оно все было чуть-чуть выше. Так, ширина агроволокна 3 метра у меня. Они разные есть. 3, 4, 6 там и так далее. Дуги со стеклопластика. Длина дуги тоже 3 метровые, По 3 метра порезаны. Хотя, когда я его вставляю в землю, туда сантиметров 10 загоняю одну сторону и другую. 10 сантиметров. И получается вот у меня, видите, вот такой еще кусок агроволокна окна ложится на землю. И я прижимаю кирпичами его. Вот. Здесь у меня установлены две дуги. Ну, чтобы оно пошире было. Вот так вот. И с той стороны прижимается. Вот так оно у меня будет стоять до ноября месяца. Ну, короче, когда начнутся стабильные заморозки, когда все это снимется. Вы можете открывать его. Так как я не живу на даче, я не, у меня нет возможности постоянно открывать. Вот если, примерно хорошая погода. Но ну, сегодня не скажешь, что хорошая погода, как вы видите, похолодало. Где-то градуса 8 сейчас на улице. Если у вас будет температура минус 3, минус 5 на улице, рано утром, градусники ложил, вот, а рано утром открывал, смотрел. Если на улице минус 3, то под окном где-то градуса 8. 7-8 градусов, плюсовая температура. Соответственно, конденсата полно. Ну, капли они довольно быстро испаряются. И еще один нюанс. Ни в коем случае не ложите не накрывайте пленкой полиэтиленовой. Иначе сразу у вас перцы все, все 100% да и гарантию. Они все замерзнут. Ничего не должно быть. Духи и огроволокну. Все. Высота дух не должна превышать полтора метра. Чем ниже к персу, тем лучше. Почему? Потому что за день под горолокном Где-то до 5-6 градусов выше температура, чем, к примеру, на улице Почва прогревается, а ночью она постепенно остывает И полностью под, под, всем, под всем вашим накрытием температура выше И за счет этого ваши растения не замерзнут Вот как бы самые основные факторы ну, Желательно, конечно, когда солнышко, открывать их если я сейчас не открываю, у меня температура здесь под гороволокном гораздо выше, чем, к примеру, на улице. Свет, ну, свет, конечно, как вы видите, сейчас не очень светло. Ну, мне кажется, этого света вполне хватает. Да, созреваемость, конечно, гораздо ниже, чем, к примеру, когда солнышко, когда тепло. Но для растений самое главное тепло. Всегда под гороволокном у вас будет во много раз теплее, чем, к примеру, на улице. Как только солнечная погодка, открыли, закрыли. Но у меня нет такого, такой возможности. Я приезжаю всего лишь раз в неделю сюда. И они меня постоянно закрыты. Ну, созревает, конечно, медленней. Созревание идет. Какие бы заморозки не были, хоть даже они у вас 4 дня будут держать. Минус 4, минус 5 градусов. Все равно под агроволокном будет тепло. Ничего не осыпается, ни листья, ничего. Единственный сорт, если вы выращиваете, это хабанера шоколадный. Этот, конечно, такой, что не любит такую температуру. Он сразу сбрасывает листья. Если ниже 10-15 опустилось, он может сбросить листья. Все остальные стоят при температуре, даже если под агроволокном будет температура плюс 4 или плюс 5. Листья будут стоять зеленые, чувствует он себя великолепно, ничего не засыхает, ничего не сворачивается, листья у него... Влаги ему хватает, почему-то же идет испарение. Ну, в общем, ребят, вот такая вот информация. Если вам понравилось это, вы можете сделать из себя дома. Ну, конечно, желательно агарволокно брать не меньше тридцатки. Можно, конечно, взять и поплотнее. Оно будет больше до 7, до минус 8 градусов температуру выдерживать. Но солнце, соответственно, будет меньше. Хотя у меня здесь затеняющая сетка и плюс агроволокно. Вот такая вот, ребята, освещенность под сеткой. Сетка и агроволокно. Ну, как вы видите, мне кажется, видно, наполне вполне нормально. Выправлял капельный полит, прорвало в теплице на улице сейчас 8 градусов тепла но внутри здесь просто пекло настоящее я не знаю сколько здесь градусов разников нету прям вот открываю просто как с печки температура здесь мигация градусов на 18 Фу, жара жара невероятная там так что ребята накрывайте огороволокном и радуйтесь если, ребята, вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчик вверх. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Если кому-то что-то непонятно, пожалуйста, можете оставлять комментарии, Я обязательно отвечу на любой комментарий. Так что, ребята, всем удачи и больших вам урожаев!